Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Про Цветок! В этом видео с вами я, Пашкевич Анна. И сегодня мы обсуждаем такую тему, какую еще заготовку придумать из томатов. Например, предлагаю приготовить кетчуп. Для приготовления вкусного кетчупа, который не достоит до весны, а будет съеден еще в осенне-зимний период, нам потребуется 3 килограмма томатов, одна головка чеснока, один горький перец, сто-сто 150 грамм кинзы, полстакана сахара, полстоловой ложки соли. Поскольку мы готовим кетчуп, то не забываем про наши любимые приправы. В частности, предлагаю вам добавить в него по десять грамм таких приправ, как хмели-сунели и уцха-сунели. Найдут они? Приправы такие? Слушай, Сейчас ты, ты что, совсем не знаешь, в магазин не ходишь, да? Сходи на рыдник, там тебе мясные, все расскажет и покажет. Первое, что нам необходимо сделать, это отправить томаты для уваривания на плиту. Чтобы томаты начали увариваться более быстро, их необходимо изначально измельчить. Для этого можно использовать как мясорубку, так и сито, в том числе. После того, как мы получили однородную по консистенции массу, отправляем ее для. Закипание и уваривание на плиту. Имейте в виду, что лучше уваривать в три-в четыре раза, то есть из трех килограммов томата, особенно если они мягкие, у нас останется где-то 0,7 литров по объему качественной массы. После того, как мы уварили наши томаты, будем добавлять перечисленные ранее ингредиенты. После добавления перца, кинзы, чеснока, соли, сахара и приправ, будем кипятить наш кетчуп на протяжении 15-20 минут. Собственно, по истечению времени, кетчуп будет готов для того, чтобы перенести его в стерильные банки и закупорить. Что тебе еще сказать по кетчупу? Ну, как он на вкус? Ты пробовал? Вкусно. Ну, ты пробовал? На, попробуй. Нет, ну ты Я такую банку съела. Нормальный кетчуп. Отличный. Он же с кинзой. Это вкусно. Знаешь, почему он такой некрасивый? Почему? Потому что здесь были не только красные томаты, но они были еще такие зеленые. В конце видео хотелось вам сказать, что если вы будете использовать для приготовления кетчупа не только красные томаты, но также бурые томаты и зеленые, но ну не те зеленые, которые не созрели, а те, которые в зрелом состоянии, именно зеленого цвета, то кетчуп у вас может иметь вид непривычный красный, а такой скорее буро-коричневый. Поэтому для более привычного красного цвета подбирайте насыщенные красные томаты. Не забывайте оставаться на канале про цветок. До новых встреч! Спасибо за подписки и лайки!